Лоренс, я не знала, что ты теперь МТФ. О, привет, доктор Колинвуд. Да, я перевелся. Инцидент с SCP-106 сделал меня дальтоником, так что этот дежурный патруль казался вполне подходящим. Твоя реабилитация уже закончилась? Да, прошло чуть больше 72 часов с момента облучения. До сих пор она кажется все еще там. Хм. Может быть, ей повезет. Вам удалось быстро замять новости для такого улова. Спасибо. Я до сих пор не знаю, как эта запись попала к нашему информатору. Возможно, он и сам был скомпрометирован. Он исчез незадолго до инцидента. Что ж, продолжайте поиски. К сожалению, пока мы не сможем отследить источник этой штуки, воздействие SCP-2774 неизбежно. Продолжай в том же духе. Да, мэм. Приношу свои извинения за опоздание. А, все в порядке, доктор Коллинуд. Вот, субъект 1273 пришел в сознание всего несколько минут назад. Да, и никто еще не ответил ни на один из моих вопросов. Где я? арестована? Я хочу поговорить со своим адвокатом. Мисс Нью, вы не арестованы. Вас сопроводили в отдаленное правительственное учреждение для лечения меметического триггера, которому вы недавно подверглись. Простите, что? Пожалуйста, просто послушайте, что говорит доктор Коллинвуд, и постарайтесь сохранить спокойствие. Спасибо, мистер Мур. Около трех дней назад вы были свидетелем местной телевизионной программы. Новый сегмент под названием «Вест Кентаки Спортс». Да, мой сын один из владельцев. Каждый вторник вечером они освещают основные моменты всех школьных футбольных и баскетбольных игр в нашем районе. Не заметили ли вы чего-нибудь особенного во время этой трансляции? А, нет, а, я так не думаю. Вы, случайно, не видели странное существо, похожее на человека в костюме ленивца? Подождите. Да, видела. Я подумала, что это какой-то талисман или что-то в этом роде, но он стоял на заднем плане, едва видимый. Какое это имеет отношение ко мне? Здесь мы называем это существо SCP-2774. Он появляется, казалось бы, случайным образом в большинстве медиа, транслируемых в записи. Около 40% людей, видевших SCP-2774, были зачарованы. И те, кто пострадал, теряли способность использовать когнитивные функции или принимать более сложные решения. Простите, это какая-то дурацкая шутка? О чем вы вообще говорите? Мисс Нил, мы здесь, чтобы вам помочь. Я обещаю. Скорее всего, вы даже не пострадаете. До сих пор мы не смогли получить вашей медицинской истории. Это большой риск. Но вы случайно не знаете, страдаете ли вы, дети или какими-либо другими формами дальтонизма? Я не дальтоник, но какое это имеет значение? Изображение 2774 сохраняют аномальные свойства, только если содержат оттенки красного или зеленого. Вы сказали, что я потеряю все высшие функции, если на меня это повлияет. Что. Именно это означает. Покажи ей запись. Да, мэм. Прежде чем мы начнем, просто помните, вы не получите ничего, кроме лучшей медицинской помощи, возможно, здесь, в этом учреждении. Ладно, давай, Мэтт. Привет, Дэвид. Если вы ответите на несколько вопросов, мы сможем приблизиться к тому, чтобы вылечить вас. Вы готовы? Я не знаю. Извините. Поскольку наше время ограничено, не могли бы вы рассказать нам, что именно вы испытываете, когда не контролируете себя? Да, да. Я думаю, это похоже на то, как тебя водят по кругу. Ты сидишь справа на пассажирском сиденье. За исключением того, что твои руки и ноги привязаны так, что ты не можешь двигаться. Ты ничего не чувствуешь в своем теле. Ты не можешь удерживать мысль больше пяти секунд. Это ад. С вами все хорошо? Мы можем продолжить завтра, если хотите. Все в порядке, я просто хочу быть в состоянии контролировать себя немного дольше. Я, я теряю его. Когда ты там застрял, в своей собственной голове, тебе просто хочется кричать, но ты не можешь. Можно часами пытаться пошевелить рукой, ногой или издать звук. Этого не случится. Ты даже не можешь контролировать свое дыхание. А затем галлюцинации. Этот ленивец... Я просто наблюдаю за нами... Я больше не могу на это смотреть. Просто не могу. Если вы хотите помочь нам, пожалуйста, просто убейте нас. Это единственный способ остановить его. Пожалуйста, больше не показывайте. Ладно, я думаю, этого достаточно. Итак, есть 40-процентный шанс, что я закончу так же, как тот человек на экране, запертый в собственном теле, управляемый каким-то долбаным костюмом ленивца? Да. «Мне очень жаль, мисс Нилл. Мы показали вам эту пленку не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы вы смогли принять решение». «Какое решение?» В этом месте находились все субъекты, которые видели SCP-2774 с момента его обнаружения. В какой-то момент им были разрешены двухчасовые встречи для группового общения, а также свободное время для завтрака, обеда и ужина. Но после серии вспышек гнева» фон заставляет всех испытуемых постоянно оставаться в камерах сдерживания гуманоидов неуловимого уровня. Я все еще не понимаю, какое решение мне предстоит принять. В недолгие моменты ясности сознания субъекты, затронутые SCP-2774, эмоционально неустойчивы и сильно возбуждены. Они опасны. Поэтому, следуя записанному журналу допросов, ответственное руководство разработало протокол XXG9, чтобы помочь сдержать SCP-2774. Мы сократили популяцию этого объекта примерно с 6000 до 200, менее чем за месяц. Сокращение осуществлялось путем смертельной инъекции. О мой бог, вы собираетесь убить меня? Нет, только если вы сами этого не хотите. О чем вы говорите? Обычно оперативным группам, отвечающим за контроль 2774 за пределами объекта, поручают уничтожить всех, кто подвергся воздействию, вместо того, чтобы транспортировать их сюда. Но вы особый случай. Мы редко добираемся до объектов, прежде чем они теряют контроль. Вот где ваш выбор вступает в игру. Ваша трансформация может быть завершена в течение следующих суток. Если вы входите в 40% жертв ленивца, вы попадете в его ловушку контроля навсегда. Раз в день вы можете получить минуту или две полного сознания, но в остальном испытаете ту же судьбу, что и Дэвид на пленке. Так что, если вы предпочитаете, мы можем сделать вам смертельную инъекцию прямо сейчас. И прежде чем вы ответите «нет», вы должны знать, что не сможете попрощаться со своими детьми. Никто не узнает, куда вы исчезли. Для тех, кто находится за пределами объекта, вы, по сути, растворитесь в воздухе. Но вам не придется иметь дело с пытками SCP-2774. Мы здесь не для того, чтобы советовать вам одно или другое. Если вы не сделаете инъекцию, возможно, в итоге вы останетесь невредимы. Что происходит в этом случае? Мы дадим вам амнистию, и вы забудете все, что произошло в последнюю неделю. Какое-то время вы будете чувствовать себя сонной или дезориентированной, но потом вернетесь в свой дом к нормальной жизни. Но знайте, что вы в опасности. Каждую секунду, пока вы не сделали укол, вы рискуете провести остаток своей жизни в рабстве у ленивца. Решение за вами. Я не знаю. Я даже не знаю, как на все это реагировать. Я просто...